Человек по умолчанию, подавляющая часть наших эмоций, нашей возможности на что-то либо реагировать, нашего мировоззрения, убеждений, веры, были приобретены нами в процессе жизнедеятельности. Они были получены нами из нашего окружения, из социума. Изо дня в день, когда мы росли, мы учились улыбаться, грустить, плакать, требовать, жаловаться. Постепенно мы научились врать. Постепенно мы научились добиваться своего, делать плохие вещи, иногда красть, иногда убивать. Социумо мы научились тому, что нужно лишь для жизни в социуме огромное количество вещей в жизни, которые мы приобрели живя в обществе, нам бы никогда не пригодилось, если бы мы жили одни, вне его вспомните про свое детство, как оно протекало, как вы росли, очень любопытный процесс в каком-то определенном периоде мы даже не знали, что такое завидовать или чем-то хвалиться. Но родители постепенно нас этому научили, нас этому научили в саду, потом в школе и так далее. Окупая нам новую игрушку, родители акцентировали наше внимание на том, что эта игрушка очень важна, очень дорога, очень красивая. Мы к ней привязывались. Постепенно мы поняли, что этой игрушкой нужно дорожить и ее нужно всем показывать. Недаром дети нагребают огромное количество игрушек, приносят их на улицу, скидывают в общую песочницу лишь для того, чтобы другие дети это видели. Это уже подсознательное желание удивлять и восхищать. Тут вот есть уже определенная борьба в этом возрасте за место под солнцем. Ребенок неосознанно, под отсознательным давлением взрослого, учится выбивать себе теплое местечко. Происходит некая адаптация человека в обществе, при которой он ассоциирует себя не с тем, кто он внутри, кто он есть на самом деле, а с тем, что он имеет. И не ум. И не образование, а только материальные вещи. Чем больше у нас песочницы игрушек, тем мы считаемся более продвинутыми, успешными, социально значимыми и, естественно, это говорит о нас, как о человеке, достижем определенных высот. Нас приучили с детства тому, что чем больше мы имеем материальных благ, тем больше мы остались в жизни. С самого детства нам приобретали много игрушек, всевозможных вещей из одежды. Как правило, эти вещи выглядели яркими, красивыми броскими. Редко кто из родителей покупали детям свои вещи, исходя из практической стороны. То есть вещь должна быть ноская, вещь должна быть удобная, она должна легко стираться, ее сложно порвать, либо запачкать. Чаще нам вещи покупали яркие, чтобы нас выделить среди толпы похожих на нас детей и, делать, и сделать нас не похожими на них. Это была программа минимум. Быть как все, программа максимум, быть лучше других. Никто не хотел быть хуже других. Поэтому детки, к сожалению, которые из семей, где достаток материальный, гораздо ниже других. Порой даже стесняется подходить в общей песочнице, где играют те, у кого много игрушек, и они ярко одеты. С самого детства нас приучали забирать свое, не отдавать свое. Иногда у нас приучали забирать чужое, чтобы чего-то добиться, к чему-то пробиться. Нас учились с детства тому, что вода мокрая. Электричество больно жалит, в воде можно утонуть, с этажа можно упасть. Нас все время приучали к тому, что вокруг нас опасности. 90% из этих опасностей мы на себе не пробовали, даже не подходили к краю многоэтажного дома, чтобы хотя бы почувствовать то состояние о котором родители нас предупреждали и ужасно боялись за нас, чтобы мы не упали, не сорвались, не разбились. Мы все принимали с детства на веру. Нас всему учили со слов родителей или общества, учителей в школе, воспитателей, в детском саду. 90 с лишним процентов всей информации, которую мы носим в своем мозге, на самом деле не является нашим опытом потому что не проживалась и не переживала с нами лично. Было передано из уст в уста, где мы отложили ее мегабайтами иногда терабайтами памяти в нашем мозге. Мне сложно назвать эту информацию собственной памятью. Я скорее назову это хранилищем. Мы складываем туда то, о чем узнали, о других людей. Но сами того не проживали. Поэтому то, что хранится у нас в голове, по сути, это чушь. Мы не поедем туда, потому что, ну, говорили, не жать туда. Там холодно, либо слишком жарко. Другие говорят, не иди устраиваться на ту работу, там невероятно, невероятно тяжело. Я там срывал спину, мы не пойдем. Кто-то говорит, этот напиток очень плохо, от него болит голова, мы его не попробуем. Кто-то про кого-то сказал, что с этим человеком неинтересно, а скучно, либо он настолько выражается, что с ним просто противно сидеть, и мы берем высказывание, чужое мнение об этом человеке, делая его своим собственным. Весь этот социальный софт нам вложен в голову в нашу жизнь, нам, окружающим нас миром. Все это не наши проживания и переживания а лишь информация, данная извне, которую мы вряд ли когда-нибудь воспользуемся, но она будет очень плотно сидеть в нашем мозге, так или иначе, то мешая нам, то направляя нас в том направлении, в котором идет общество в целом. Редко кто из нас идет своей собственной дорогой, не обращая внимания на общественные рамки, на их строй, на их дорогу. Эти люди откалываются от общества, идя совершенно своим путем. Они находят свой путь. Он может быть даже в противоположную сторону от общества. Он, этот человек часто идет даже немного со временем и немного с обществом. Это люди отчепенцы, которых общество ненавидит, презирает и выталкивает из своих рядов лишь по той причине, что они живут по совершенно непонятным и неприемлемым обществом законам. Это те люди, которые сами зарабатывают свой собственный опыт. Они живут иначе, не выглядят иначе, не говорят и думают иначе. Это одни из тех людей, которые не доверяют общественному мнению, и которые привыкли все проверять на собственной шкуре, своими руками, своими глазами, своими ушами. Они не верят ни единому слову того, что было сказано. Они идут и проверяют. Либо они живут абсолютно по-своему, не доверяя миру, а доверяя лишь себе. Они не полагаются на чужой опыт, пытаясь обрести свой. Их знание в голове – это ценнейшее, что может быть у нас в жизни. Собственный опыт, свои собственные ошибки, свои собственные уроки, а не то, что мы где-то от кого-то услышали, прочитали, увидели. Мы живем не своей жизнью, опираясь лишь на опыт, который нам не принадлежит. Мы живем в телах с умами людей, которые подключены к единому общему мозгу социума. Мы все похожи друг на друга. У нас у всех одинаковые привычки, наклонности, грехи, желания. Мы лишь отличаемся обертками. У кого-то однее куртка, у кого-то дороже брюки. У кого-то богаче машина, у кого-то скромнее дом. Это все наши различия. Никто из нас не подозревает, что мы одинаковы. Мы настолько одинаковы, что более одинаково сложно и при придумать. И поскольку мы подсознательно понимаем, что... Кроме как в материальном мире нам выделиться нечем, мы ими пытаемся себя обозначить и выделить. Все, что у нас и остается, это показать, как много у нас денег, как красиво мы выглядим и как мы стильно одеваемся и обуваемся. Это и социальная программа, которая неизбежна для тех, кто хочет идти в ногу со временем и который имеет желание, сравнимое с желанием общества. Попадая в стадо, естественно будешь жить по его законам, и всегда будешь послушен пастуху, и всегда будешь бояться волка, которого даже не видел, но о котором говорит все стадо. Да, говорит стадо, где-то там находится стая волков, которая нас порвет. Нам нужно идти сюда, и пастух нас ведет. Мы молча идем в том направлении, в котором нам приказано. Веря в то, что тот, кто нас ведет, знает лучше нас, куда нам нужно и что нам нужно. И мы покорно идем, совершенно не подозревая того, что нас могут привести не туда, куда мы хотим. Нас могут привести к обрыву, и мы пойдем медленно один за одним, падая в обрыв. Но в голове у нас будет четко ясное осознание того, что тот, кто нас ведет, лучше знает, что нам нужно. И Он знает, что нам нужно, поэтому мы уверим и мы смирно и мирно за ним идем. Желание вырваться из общего стада является верным признаком того, что человек тянется к просветлению. Желание выпасть из социальных рамок, таких людей называю неформатом, либо неформалами. Хорошая почва для счастливой жизни, неординарной, великой, Ярко, чудесно, незабываемое. Человек не желает то, что желает общество. Он не живет по их, по их догмам, по стереотипам общества. Он не ведется ни на какую рекламу. Его не интересуют ни гесленги, новомодные вещи, выражения, поступки. Либо места, где люди в массе своей проживают, промышляют или проводят свое. Свободное время. Эти люди ищут не то, что популярно, а то, что хочется душе и их глазам. Они выбирают не из того, что им предлагают глянцевые журналы, реклама в телевидении, либо рассказы друзей, соседей, либо знакомых. Они ищут там, где никто не искал. Они ходят туда, где никто не ходил, а если ходил, то не обращал внимания даже на то, где он был. Они замечают великое в незначительном. Их взор хватает всякая мелочь, и эта мелочь становится целой картиной. Они видят все, где мы не видим ничего. И они не видят ничего, где мы видим все. Они растворяются в отрезке времени, буквально поглощаясь жизнью, счастьем и временем. Они могут раствориться лишь в мгновение, которое проживают, Это те люди, которые не бегут за трендами и за брендами. Это те люди, которые по-настоящему научились жить, пытаясь понять жизнь, объяснить жизнь с той стороны, с которой мы не понимаем и не можем ее объяснить. Они заходят с другой стороны. Они идут не в парадную, они заходят с черного входа. Они выходят из чердаков, из подземелий, из подвалов. Они не пользуются популярными методами и вещами. У них критическое мышление. Они собраны внимательны, каждая мелочь. Они не замечают вокруг то, что восхищает остальную часть общества. И они учатся на собственных ошибках. Они умеют чувствовать мир иначе. У нас даже чувств таких, по большому счету, не бывает. Они могут быть счастливы и веселы, как дети. Радуясь настолько малому, что для многих знак нас это покажется ничтожным. О чем это я? Я хочу сказать, что... Все эти социальные программы, которые с годами откладывались в нашем уме, в нашем теле, они мешают видеть нам счастье. Они преграждают нам путь наверх, к самому себе, к Богу, если хотите. Все эти догмы, стереотипы, теоремы или аксиомы, это все непрожитое нами. Это все то, что нам было навязано, как обязательная программа по умолчанию. Мы рождаемся с набором функций, которые должны быть обязательно нашим проектом, частью нашей жизни. Это жизнь на автопилоте. Капитан корабля заходит в кабину управления. Какое-то время управляет самолетом, потом включает автопилот и самолет его несет. Примерно то же самое с нашим телом, с нашим мозгом. Нас обучают ходить, говорить. Нас отдают в наши школы, вузы, в техникуме во всевозможные училища, лишь для того, чтобы мы были частью системы. Нас не учат в школах, как быть счастливыми, нас учат в школах, как быть покорными системе. Нас обучают подчиняться, говорить всегда да, уважать возраст, независимо от того, каким этот возраст является. Нет, системе наплевать, она учит тому, чтобы мы уважали взрослых. Но если за что взрослых уважать, только за возраст? Тогда почему нельзя уважать молодость? Не больше ли уважения вызывает детство, чем старость? Ну, это уже вопрос чисто философский. Но обратите внимание на то, чему учили вас и чему учат наших детей в школах, в садах. На кого они похожи? Первое, что приходит в голову на нас. Да, именно на нас. Но я бы не хотел, чтобы мои дети были похожи на меня, поэтому я учу их тому, чему не научили меня мои родители. Я учу их тому, чему их не научит общество. и учу их тому, что общество не знает или не хочет показывать моим детям. Я учу их не такой любви, которой привыкли нас кормить с экранов телевизора или с книжек. Это любовь лживая который даже не верит тот, кто эти книги пишет и тот, кто снимает эти фильмы. Вокруг везде притворство и ложь. С экранов, с книг, с рекламы. Вокруг сплошное притворство. Вокруг одни маски. Выходя на улицу, мы одеваем очередную маску. Иногда с собой в дорогу берем 10, 20, 120. Меняем без разбора иногда путая, иногда одевая 2-3 одновременно. Приходим домой, даже забываем снять маску. Лишь глубоко под ночь, наверное, усыпаем, осознавая себя совершенно другими людьми, не теми, которые носили маски. Мы вдруг понимаем, что мы другие, и нам горько остановиться от того, что мы не можем быть настоящими. Почему? Да потому что нас приучило этому общество. Мы не научились искренне говорить людям вещи, которые не заслуживают. Будь то ненависть, будь то презрение, либо дань уважения или любви кому-то. Мы юлим, одеваем маски, опускаем взгляд, уходим от ответа, молчим, говорим чушь либо ложь, лишь бы прикрыть настоящие чувства некая оборона. Изнутри что-то хочет сказать «да», но программа общества, социума заставляет говорить «нет» и наоборот. Мы так привыкли, к сожалению, иначе мы не умеем. Общество вложило в нас ряд функций, благодаря которым, как нам кажется, мы живы и живем. Нас научились что-то добиваться чему-то стремиться. Заезженное клише «Будь счастливым» и как главное. Мы это все знаем, но почти никто не счастлив. Нам дали вроде бы в руке инструмент. Нам дали вроде бы перед нами поставили цели. Нам дали массу возможностей дойти к этой цели. Но обратите внимание, все эти цели, данные нам обществом лишь одни. Материальные. Мы должны приобретать, покупать, тратить и работать. Я никогда в своей жизни не видел нигде ни одного рекламного счета, где бы было написано «найди себя, найди путь к себе, иди к Богу», задумайся о смысле жизни, помоги ребенку, накорми животное, посади дерево, уберись возле дома своего. Помоги больному животному. Помоги своим пожилым соседям. Сделай любое доброе дело. Нет, таких призывов не бывает. Они не приносят государству прибыли. И как мы привыкли, как нас научили, оно не, не принесет прибыли и нам. Ведь мы всегда хотим видеть прибыль. И естественно, только лишь в материальном эквиваленте. Вся наша жизнь сводится к тому, чтобы как можно больше получить то, чего мы хотим. Это желание – это зараза для духа. Мы всегда чего-то хотим. Мы в тюрьме своих собственных желаний и потребностей. Каждый раз, все более и более насыщаясь чем-то, мы все более и более этим разочаровываемся. Происходит странный парадокс. Я хотел приобрести эту вещь, очень долго к этому стремился, собирал деньги. Ночами не спал, работал на нескольких работах. И вот я получил деньги, за которые эту вещь приобретаю. Купил. Несколько минут эйфории, и тут падение, пропасть. Я чувствую, чего-то не хватает. Может не понравится вещь, может прийти разочарование вещью, поскольку слишком много было в нее наложено труда и средств, и она оказалась не тем, чем ожидалось. Либо она разочаровала по той причине, что она оказалась не такой. Я мало не знал, но только когда купил, я понял, что она мне не нужна. И мы начинаем искать новые цели. В самом человеке заложена программа недовольства жизнью, неудовлетворенность. Все мы считаем, что с неудовлетворенностью нужно бороться. Словно это некий вирус, от которого нужно обижать которого нужно избежать, которого нужно сломать и взломать. Мы всегда ищем удовлетворенность. Обязательно мы должны быть удовлетворены отношениями, работой, общением с друзьями, с родными, своим возрастом, своим телом. Мы всегда всем должны быть довольны. Но думали ли мы о том, что недовольство это и есть норма? то недовольство – это скорее данность. Для кого-то будет казаться неизбежность, и очень жаль. Я бы это назвал счастливой неизбежностью. Недовольство заставляет искать и идти дальше. Поэтому нужно стремиться к недовольству. Недовольство – это и свобода. Как отказ от того, что есть. Как отказ от постоянного... Желание брать больше и лучше, принять свое недовольство, это отказаться от желаний, сказать, что я больше не хочу, потому что я так или иначе буду недоволен. Если я ищу и нахожу и все равно недоволен, зачем мне искать? Не лучше мне остаться в состоянии недовольства, пока оно не уйдет, благодаря тому, что я перестану искать. Я не буду искать удовольствия, и оно само ко мне придет. Я не буду бороться с неудовлетворенностью, и оно уйдет. Я останусь чистым, без одного и без другого. Я освобожусь от тех эмоций, которые мне были даны по умолчанию, как программное обеспечение. У каждого в голове есть операционная система. Условная, конечно же. Естественно, это не цифровая программа, это условная программа ума, в том числе это поведение, образование. Масса стереотипов, масса галочек, поставленных на определенных функциях. Все эти галочки стоят благодаря нашим родителям, нашему обществу, которым мы. Я считаю, волочим существование, развита жизнь. Всю жизнь мы стремимся больше получить, а когда не получили или получили все, разочаровываемся в любом случае. Ведь мы разочаровываемся обязательно. Когда у нас есть все, мы разочаровываемся. И когда у нас нет ничего, мы тоже разочаровываемся. Если отказаться от этой программы общества, перезагрузить свой внутренний компьютер, стереть все эти файлы, которые были до этого, ну, или, по крайней мере, отодвинуть их куда-нибудь в дальнюю папку, или положить в корзину, как мусор, который временно невозможно удалить. И начать изучать жизнь самому. С критической точки зрения, конечно, но и с любовью к тому, что вы затеяли. Все изучать с нуля, от погоды и природы, до людей и животных Знакомиться заново, без того опыта Который находится у вас в голове Не принимая во внимание Всю ту чепуху Которую нам толдычили в голову В школе, в детских садах в вузах, техникумах, училищах На улице, друзья, соседи, родственники Мы постоянно наносим себе Огромное количество Всякой грязи 99% из которых в жизни нам не, не, совершенно не пригодится. То есть мы носим тяжесть, которая мешает нам увидеть главное. Мы не можем добиться многого в жизни, потому что носим чужую тяжесть. И не можем просто не подняться, не встать, не добежать туда, куда хотели бы успеть. Все в кавычках благодаря тому, что мы носим чужое и слишком много чужого. Мы становимся настолько тяжелы, что едва двигаемся. Ползем, как черепахи, к цели, к мечте. Но если все это выбросить, от всего этого избавиться, очиститься. Начать заново. Переписать свою книгу жизни изначально. С чистого листа. Не веря ни во что, во что нас приучили верить. Вообще обо всякой вере забыть придумать все свое, начать мир изучать своими собственными руками, глазами ушами, говорить непопулярные вещи, думать непопулярные вещи, поддавать все, подвергать все сомнению, поддавать многое критике, исследовать по-настоящему, словно вы в лаборатории, где подопытное животное, простите, и вы, и мир. Изучать и себя, и людей, изучать и мир, и Бог. Все изучать. Изучать законы, которые написаны не вами. Изучать правила, которые были написаны для вас. Исследовать буквально все. От шороха листьев в парке, дулая собаки за полночь. От своих собственных поступков, реакции на них. Своей работы, своего поведения, своего мышления, своих знаний. До коммуникации с обществом, с природой, с Богом. Изучать можно буквально все, что находится вокруг и внутри нас. Настоящее исследование. Непредвзятое, искреннее, настоящее. Не для кого-то, для себя. Не ради каких-то баллов эфемерных. Нет, личное желание провести некую переоценку ценностей, взвесить все заново, изучить по-настоящему, раскрыть все карты перед самим собой, признаться, прежде всего в том, что носишь маски, лжешь, изворачиваешься, веришь тому и в то, что недостойно твоей веры и внимания ты не доверяешь одному, не доверяешь другому. Тебе это не нужно, а это нужно. Провести собственную внутреннюю ревизию. Закрыться на глубокий переучет, тотальный. Вынести из жизни, из головы, прежде всего, хлам. Отказаться изучать ту информацию, которая не нужна, не пригодится. Перестать поглощать тонны, мегабайт и терабайт информации которая просто закрывает вам горизонт. Не просиживать сутками в интернете, не висеть часами на телефоне, не читать бесполезные книжки, не смотреть глупые сериалы, не сидеть часами на лавке, потерявшись в самом себе, а делать то, что вы хотите. По-настоящему до конца. Отключить связь с социумом, вырубить ее к чертовой матери. Отключить сеть, повырубать все программы, поснимать все галочки на всех опциях, которые были у вас по умолчанию, как новое устройство. Перезапустить, обновиться. Сломать систему, хакнуть ее, быть настоящим хакером своей собственной головы. И взломав систему, вы найдете то, что искали, то, что даже не подозревали, что существует. Вы найдете себя внутри, как ядро. Чистое, свободное, спокойное. Ничего не желающее, ни о чем не мечтающее. Просто свободное от всего. Оно это равно счастье. Счастье равно оно. Вы свободны, это есть счастье. Вы свободны от этих социальных мук и установок, это и есть счастье. Все, что вы искали, находится внутри вас. Оно не живет в обществе, не находится в дорогих супермаркетах на прилавках, не находится в ночных клубах, на вершинах гор, в подземельях, на дне океанов, в путешествиях. Нет, оно находится внутри. Где бы мы ни были, мы всегда ищем себя. И куда бы мы не бежали от себя, мы всегда будем находиться рядом. Поэтому мы от себя не сбежим. И наш побег от себя приходит, приводит всегда к тому, что мы себя находим. Убегая от себя, мы прибегаем к себе. Может быть, пора начать идти к себе навстречу. Подумайте над этим. И начните прямо сейчас экспериментировать с новыми программами, с новым софтом. Не предустановленным своим собственным, который вы будете шаг за шагом, постепенно программу за программой обновлять и устанавливать заново. И запретите свою собственную операционную систему. Не работайте над той, которая дана вам обществом. Той системой, которой вы подчинены через незримую связь. Эта система не лишь руководит, она и направляет, она и следит за эмоциями, за поведением. Она исправляет, она наказывает, она убивает и она рождает. Это настоящая глобальная система, которой подчинен тот, кто верит в то, где он находится, считая, что общество – это все, что ему нужно, считая, что желание общества – это его личное а его личное, это желание общества. Это и есть среднестатистический гражданин. Часть населения, часть той массы. Удивительное слово «масса». Ну, нас так называют. Мы масса. И в этом они отчасти права, Мы масса. Биологическая масса. Но если мы ей не хотим быть, перезапускайтесь – перезагружайтесь, обновляйтесь, очищайтесь и принимайтесь за новый труд, за настоящий, за истинный труд. Все перевернуть, все перелопатить, все изучить, досконально исследовать, вынести вердикт, убрать лишнее, взять самое нужное, и приготовиться в дорогу к новой жизни, к той жизни, которая есть истинная жизнь. В той жизни, где мы не в обществе, а где мы в вне его. Где мы и есть общество. Где мы счастливы вне его. Настоящая жизнь — это та, которая направлена к самого себе, внутрь себя. Настоящая жизнь — это проживание каждого своего движения, звука, шороха. В себе, внутри, в голове. Это острый слух, острое зрение, невероятное, мощное, сосредоточенное внимание на каждом шорохе, каждом звуке. Невероятная осознанность каждого момента, всего происходящего вокруг, словно радар, ощущает, чувствует все. Включайте все свои чувства, просыпайтесь наконец, Вас ждет этот мир, не останавливайтесь.